Перевел и озвучил Ворон. Специально для сайта Кино на все ком. Домби район Алло да замечательно веселяться. Да, когда много детей, это всегда сумасшедший дом. Скорее бы они уже разошлись. А то, глядишь, весь дом разнесут. Шутят, смеются. В общем, все замечательно. До встречи. Вот и замечательно. дедушка черт да что же это опять такое? Дедушка. Мелани. Ты там в порядке? Все хорошо. Черт! Нет, Келли! Что ты делаешь? Нет! Давай, Валев! Что это? Да пошли уже! Что это за хрень? Валев, Валев! Черт! Черт, чего остановились? Вечеринка закончилась. Нет, спасибо. Она не отвечает. Хочешь пойти проверить, да? Может, хватит? Вещица прикольная. Так и будем отсиживаться. Почему бы и нет? Там везде эти ублюдки. Это место меня напрягает, как наше уродов. Нет, как в склепе. Ну, давай посмотрим. Дурь какая-то. Да ладно, вон здесь сколько всего. Мы не можем здесь остаться. Нам надо найти радио. Все равно придется уходить. Да, но не прямо сейчас. Нет, ты предлагаешь проторчать здесь всю ночь. Всего лишь ночь. Пока темно. Я не могу понять, о чем ты вообще говоришь. У тебя паранойя. Ну и оставайся здесь. Эй, вот ты дура. Ну и иди. Вали, давай. Давай. Куда ты, что ты делаешь? Рик, о, а это что такое? Рик, это же трупак. О, песочный человек. Рик, а вот еще... Клоун. До смерти боюсь этих уродов. Рик, кожаное лицо. Подожди-ка, подожди. Смотри. Посмотри на это. Ну хорошо, пошли отсюда Подожди, что? Куда ты меня тащишь? Быстрей, быстрей Что за беспредел творится? Вот черт, их надо остановить Надо остановить их Сэм. Я смотрю, там вообще непонятно, что происходит. Эй. Мне не нравится это место. Успокойся, все пройдет. Ты знаешь, что это не так. Да он ему прямо полбашки снес. Черт! Сэм. Что вы здесь делаете? Вас не должно здесь быть. Но ну, наша подруга ранена вам лучше убраться отсюда подальше давай мы сами решим чувак чего вы ждете она уже не жилец немедленно покиньте это место только после тебя так опусти опусти вниз пистолет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 Что это за хрень? Кстати, почему никого нет? Мы что, одни уцелели? Нам надо найти радио. И где мы это радио искать будем? Значит так. Садимся в тачку и валим из города. Водить умеешь? Конечно умею. Так почему все-таки пусто? Что? Народу никого. Вроде не выходные. А, так они все в офисах. Отсиживаются. А у тебя есть братья и сестры? О чем ты, Рик? Так, поболтать. Мои родители живут в пригороде. Сестра тоже с ними. Так что? У меня тоже сестра есть. Рик! Да что за херня? Прости меня какого черта ты делаешь нам лучше валить отсюда валим отсюда быстрее Быстрее, заходи. Эти ублюдки совсем охренели. Хрень какая-то. Рик, ты лучше не на меня сведи. Ладно. Что это за шум? Рик. Идем, идем, идем. Рик. Понедельник, шесть утра. Ситуация вышла из-под контроля. Началась паника. Как сообщает правительство, ситуация вышла из-под контроля. Дэвид! Что случилось? Там кто-то есть. Там кто-то есть. Сейчас, подожди. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Пожалуйста, просто посмотри. Пожалуйста, посмотри, кто там. И все. Стой за мной. Я боюсь. Успокойся. Все в порядке. О! Ты идиот. Это я. Я мог убить тебя. Чего вы ждете? Они повсюду. Давай, входи, а мы, как всегда, не в курсе. Прости. Слушай, надо собираться и уезжать из города. Так их много вокруг. Мне попалось несколько. Не будьте детьми. Их становится все больше и больше. Надо позвонить, надо куда-то позвонить. Да не звонить, а уезжать надо. Да, что-то в последнее время происходит. Слушай меня, это заражение. Да, но мы вложили сюда все свои деньги. Может быть, есть какой-то другой способ. Надо убираться, пока нас здесь не уничтожили. Эй. Oh! <gasps> Эй, слушай, слушай. Успокойся. Успокойся. Все нормально. Я не один из них. Я отпущу, если не убежишь. Успокойся и постой. Ладно? Хорошо. Теперь можно поговорить. Здесь только мы. Ты и я. Я бил. А как тебя зовут? Все-таки тебе со мной будет безопаснее. А мама и папа? Давно ты их видела? Прости, глупый вопрос. Я, видно, не с того начал. Мелани. Мою внучку так зовут. Мама говорит, нельзя брать конфеты у незнакомцев. Тогда сам съем. Они не пришли. А ком ты? Мои родители. Хорошо. А у тебя есть братья и сестры? Нет. Ну ладно. Ладно. Хорошо, прости. Ну ладно. Ну ладно, я не обижу тебя. Хватит здесь стоять. Здесь опасно. А кто они? Они злые. Нам надо выжить. Долго не протянем. Нужна машина. Зачем? Мы ушли. Нам там было лучше. Слушай, надо было попытаться. Она больна. Ее нужно отвести к специалисту. Клэр. Клэр, ты можешь идти дальше, Клэр? Я умираю. Дай мне немного отдохнуть. Пожалуйста, Дэвид. Я видел такое прошлой ночью. И? И? Она заражена. Она умрет. Ну, она... Что потом с ней будет? Слушай, это, конечно, безумие, но она станет одной из них. Так значит, она уже умерла, Дермат? Ну да, сначала они действительно умирают, а потом она... А потом она вернется? Прости. Так, погоди, может, все-таки в больницу? Но если она восстанет, нам всем конец. Оставь нас. Возьми нож. Клэр. Пустите. Помогите. Черт бы вас побрал. Повнимательней, пожалуйста. Что, дозвониться не можешь? Куда мы все время лезем? Никуда я не дозвонился, кровь не останавливается. Подожди, я сейчас попробую. Здесь не ловят, снизу нет сигнала. Да где этот Рик? Куда он подевался? Иди ко мне. Вот дерьмо. Она все идет. Ты побудь здесь, никуда не уходи. Попробую найти помощь. Помогите. Помогите мне, пожалуйста, мой парень ранен. Помогите мне. Пожалуйста, мой друг умирает. Пожалуйста, помогите мне. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста, мой друг ранен. Мой друг, ему нужна помощь. Пожалуйста, помогите, мне нужна помощь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В порядке? Нет. Нет. Спасибо. С вами... Был кто-нибудь еще? Нет. Никого. Вы откуда? Здесь недалеко. Я был... Сейчас в лесу небезопасно. Да, я видел. Везде одно и то же. Да, ты прав. А вы куда собрались? Куда-нибудь подальше, насколько это возможно Кстати, я Рик А мы едем к Тресси, подруги Кэнди Дермат Черт, ты что-то знаешь? Нет, мой брат, он в Лондоне Ну вот заодно и тебя подбросим Вторник, 12.30 Голодная. Давай, шевели ложкой. Пока есть такая возможность. Эй. Отзовитесь, кто здесь? Билл. Все хорошо. Не бойся. Сказать ничего не хочешь? Келли. Что ты сказала? Келли. Меня зовут Келли. Ты меня слышишь? Тебя не укусили? Я ищу, где укрыться. Тебя не укусили? Нет. Есть хочешь? Давай, садись. На всех хватит. Достань еще одну, Мелани. На, возьми. Повезло старику, давно не сидел у костра с такими милыми дамочками. Перестань психовать. Мы должны идти немедленно. Не решай за нас обеих. Я не знаю, но мне приходится всегда за всех все решать. Две минуты ничего не решат. Слушай, это все дерьмо. Слушай свою старшую сестру. Я о тебе позабочусь. Прекрати ныть. Прости. Что нет? Там опасно. Пожалуйста, Дэл. Подожди. Послушай, я никогда не брошу. Я никогда не брошу тебя, сестра. Все, что ты должна делать, слушать меня. В любой ситуации. Только что я говорю, и никакой самодеятельности... А сейчас заткнись. Я должна была предупредить Кэнди. Не должна. У нее своя голова. 9 утра Ну, как говорится, закончился вечер трудного дня А ты все время здесь сидел А что? Охранял своих девочек А ты чем занимаешься, Сэм? Всем понемногу Все так сложно ну да, я тоже слышал, что говорят сейчас по радио. Где ты достал пистолет? Купил. Ну да, на распродаже в оружейном магазине. Нашел. Где? Материн. Правда? Решил на всякий случай вооружиться? Думаешь, с ним спокойнее? Немного. Слушай, расскажи ему о своем плане. Найти еще стволов и жратву неподалеку отсюда. Думаешь, получится? «Ну, ладно. Надо идти. Там небезопасно. Может быть, ты все-таки присядешь? Чего ждать-то? Время теряем. Безопаснее будет держаться вместе. Слушай, если мы будем сидеть здесь и тормозить, то останемся ни с чем». «А я смотрю, ты быстрый, сынок. Слушай, я пойду. А ты пока побудь с Биллом». «Хорошо. Ты уходишь? Я скоро вернусь. Вот увидишь. Обещаю. Я скоро вернусь». А если ты не один там будешь? Дураков много. Все хотят поживиться. И трупы. Хорошо, тогда я пойду один. Нет, я пойду с тобой. Хорошо. Тогда присматривай за ней. Ну а пока вы от трупов и мародеров будете бегать, мы с Мелани тут побудем. Мы скоро увидимся. Хорошо, если кто-нибудь не сдохнет. Слушай, пойдем, подожди. Почему? Я смотрю, что там происходит. О, то есть выбираешь цель. Давай, хорош ссать уже. Сколько мы его будем ждать? Стой и жди. Какого хрена ты предложила его подобрать? Ну ладно. Пить меньше надо. Рот закрой. Ну ладно. Давай, давай, пригнись. Да руки от меня убери. Насколько можно-то? Well, ну пошел человек спасать. Кстати, ничего, чтобы торопимся. Все высыл. Итак, какой план? Ну, я бы поела. Для начала. Там по-любому что-то есть. Ладно, поехали посмотрим. Сэм! Сэм! Подожди! Смотрите по сторонам. Чувствую, мне это пригодится. Доставь, чувак! Нет, нет, нет, так лучше будет! «Ты тачку охраняешь. Ты осмотри здесь вокруг. Я в кафе. И не отходите далеко от машины». О, боже мой. Нет. О, мой бог. О, боже. О, боже. Эй, слушай. <плодисмент> Убери <плодисмент> пистолет. Положи <плодисмент> это на землю. No. Сейчас же. О, oh боже oh мой. Келли. Келли. Келли! Келли! Келли! Что происходит? Мы с ним вместе. Да. да? Ты выжила? Нет, сдохла, блин. Я там увидел только что много чипсов. Осталось только забрать. Я есть хочу. Кто-то должен их принести. Лишние руки не помешают. Ты в порядке? А здесь что? Нет, эти неприкольные, слишком острые. Эй, вы все, что ли, отсюда решили вынести? Лишним не будет. Отлично, кто-то специально для меня приготовил. Боже, не могу вспомнить, где я тебя видел. Да, и никогда и не вспомнишь. Может, на кухне еще что-то осталось? Да, наверное, ошибся, просто похож. Кто это? Кошка. Спокойно. Он здесь работал. Наверное, при жизни. Вот и поели чипсов. Тише. Она не слышит. Проверь его. Что он делает? Успокойся. Все правильно. Пошли. Рик. Рик. Где Рик? Кто? Люди. Что там? Давай, Вали, быстрей. Ты совсем тупой. Но это же чипсы. Засунь мне в карман парочку. Нам нужно вернуться в лес. Может, на машине? Тачка туда не проедет. Итак, план такой. Идем в Шерлотский лес и играем в Робин Гуда. Машину придется бросить. Что? И что дальше? Мелани! Бил, Мелани! Они свалили! И куда, по-твоему? Эй! Это не дедуля потерял? Черт! Мелани! Заткнись! Да не кричи, это опасно! Слушайте, давайте все вокруг осмотрим. Они не могли далеко уйти. Может, их забрали, или они сдохли. Келли. Ждите здесь. Келли. Мелани, что случилось? Это все моя игра. Он жив, все в порядке. Мелани, с тобой хоть все в порядке? Я все сделаю. О, я споткнулся. Можете съесть. Нет. Давайте, давайте. О, боже. Так, Келли, позови сюда кого-нибудь еще. Пошли. Да не стоит. Со мной все хорошо. Все хорошо. Вы кто? Все хорошо. Она говорила... Помолчите. Она просила меня. Я Дерман. Слушайте, нам надо идти, пока ничего не случилось. Вот ублюдки. Их в лесу столько, и они такие быстрые. И везде. И здесь? Они и до леса добрались. Я думал, здесь можно спрятаться. Да. Послушайте, нам надо быстрее уходить отсюда. Да, кровопийцы и до сюда добрались. Ну и куда нам теперь деваться? Слушайте, давайте уже пойдем. По пути решим. О, давай, давай. Все хорошо, все хорошо, пойдем. Он мертв. Нет, все нормально. Он с дерматом. Мы сейчас пойдем и приведем Била. А ты стой здесь, хорошо? Ну ладно, детишки. Что ты делаешь? Отойди. Я с тобой. И кому это надо? Мне я боец. Главное не опоздать. У каждого свое место. Так что это мое. Все сражаются по-любому. Только с чем. Ну, в его возрасте это сложно. Ты что? Жалеешь его? Что это? Пока не знаю зачем тогда мы остановились может просто показалось сэм черт О, стреляет и даже не смотрит, куда. Вот маньяк. Убить меня собрался. Прекратите. Достаточно. Лучше полежи. Он всех нас поубивает. Я не раз сталкивался с такими, как ты, парень. А сейчас лучше слезь с меня. Да выделывался. Он теперь не твой. Разойдитесь, что вы тут устроили? Мы же вместе. И разборки тут ваши немедленно прекратите. Сейчас же. Когда взрослые разбираются, маленькие девочки не лезут. Куда ты пошла? Он не такой. Он просто хотел как лучше. Кэнди, оставь их. Они вернутся, когда проголодаются. Подумаешь. Так даже лучше. Ошибаешься. Патронов мало. Хорошо бы вообще не пригодился. Ну что, в путь? На всякий случай. Лучше он побудет у меня. Вернетесь, когда проголодаетесь. Вы знаете, где нас искать. Да. Дай пять, Дермот. Давай, Сэм, чуть помедленнее. Мы okay, должны вернуться. Ты должен остановиться. Это все неправильно. В последние несколько дней я убивал людей. И выбора. Они не были людьми. Они что-то еще. Не такие, как мы. Да, я знаю. И не будем об этом. Ладно? Почему? Но ведь это уже случилось. Но больше не должно. Значит, дальше вместе и... И если мы не собираемся возвращаться, может быть... Нет, Сэм, пожалуйста. Нет, Сэм, Сэм, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, не дергайся. Пожалуйста. Нет, Мама? Мама. Мама, прости, это был не я. Мама. Мама. Мама. Мама. Нет. Должны вернуться. А тебе это надо? Ей всегда везет. Только не начинай, Келли. Она всегда бросает меня. Итак, дамы и господа, и какой же у нас план? В любом случае, надо идти. Может, с ними уже что-то случилось? Тогда идите, а меня оставьте. Тогда какой смысл здесь дальше сидеть? Вот и доверяй после этого женщинам. Я кенди спасал, а она меня кинула. Но если что-то строишь, будь готов, что это кто-то порушит. Так всегда. Тогда я не вижу причин дальше сидеть в этом месте. Нам нужен грузовик. Там был грузовик. Я лично видел его. Но там эти голодные парни. Ну, в смысле? Если мы пойдем туда, мы уже ничего не теряем. Слушай, нам нет смысла соваться в город. Кто-то стрелял или мне показалось? Эй, а у меня появилась идея. Я знаю, здесь неподалеку есть одно надежное местечко. Можем там все забаррикадировать. До него еще надо дойти. И у закрытого места есть свои минусы. Но это все-таки лучше. Кенди. Кенди, не подходи ко мне. Кэнди, где Сэм? Кэнди, где Сэм? Он пытался. Он тебя обидел. Он пытался. Кэнди, где Сэм? Сэм мертв. Что случилось с Сэмом? Ты правда видела, что Сэм умер? Я убежала. Ну вот, Сэм, это выделывался. Слушай. Может, он спасся? Но нам в любом случае надо двигаться дальше. Ну, может, он счастливчик? Обычно таким сукиным детям везет. Чудес не бывает, Билл. Ладно, так мы идем или как? Надо подумать и взвесить наши шансы. Что мы делаем в первую очередь? Так, ищем укрытие. Билл? Хорошо. Хорошо. Может быть, все-таки начнем с машины? Правильно. И тогда мы уедем. Это самоубийство. О чем ты говоришь? А вот и они. Слишком много. Может, спрячемся где? Оставьте меня, а сами бегите к машине Какая к черту машина? Надо попробовать выбраться из леса Рик, у тебя есть ключи от машины? Я пойду с тобой Ты уверена? Да, их там сотни Тебе одному не справится Хорошо, тогда мы к машине А потом попробуем найти вас в лесу Мы обязательно за вами вернемся Они идут за нами Не шумите Пошли Смотри, куда идешь Я здесь! Ко мне! Эй! Эй, я здесь! Идите сюда! Дерьмо! Давай, давай, давай, давай. Попробуй, сделай это ради меня. Кэти, ты меня слышишь? Я не хочу умирать. С тобой все будет хорошо. Нам нужна медицинская помощь. Я не хочу умирать. Ты чувствуешь, какой здесь запах? Тебе скоро станет лучше. Положи голову. Беги, беги Кэти Кэти, Кэти. Это я. Где Келли? Должна быть с вами. Слушай, там возникли кое-какие проблемы. Мы должны были встретиться. Ты бросил ее. У меня не было выбора. А где машина? Причем тут машина? Слушайте, с ней все в порядке. Просто она была далеко. Что это значит? Она не успела. И ты ее бросил. Так тачка-то где? Она не заводится. А Келли? Надо вернуться и найти ее. Нет, нет, нет. Все останутся здесь. Она умная девочка. Догадается вернуться сюда. Дермат. О чем ты думал? А Сэм не вернулся? Нет. А что с того? Здесь опасно оставаться дальше. Они повсюду, да? Больше, чем ты можешь представить. Они окружили машину, и я еле свалил. И что нам делать? А ты как думаешь? Здесь ничего. Так как мы здесь выживем-то? Лучше бы было остановиться там, где есть хоть какая-то связь. И какой план? Мы же не собираемся тут оставаться. Пока придется. Нам придется торчать здесь до тех пор, пока наш дружок не вернется. Вторник, 6.15 утра. что это такое. Да вот, пытаюсь настроить. Но пока слышно только скрип. Оно сломано. Я начал крутить и тоже кроме скрипов ничего не услышал. Дай-ка угадаю, почему Рик. Ты замерзла? Немножко. На. Надевай. Спасибо. Ты в порядке, Келли? Слушай. Рад, что ты вернулась. Было несложно. Ублюдки тупые. Ну, дала крюк на милю. Бег для фигуры полезен. Как думаешь, всем вернется? Возможно. Слушай, я видел тут деревеньку неподалеку. Но мы очень медленно двигаемся. Если бы побыстрее чуть. Да, ты самая быстрая. Но мы даже попытаться не можем. Пока присматриваем за билом и малолетним ребенком. Идите сюда. Экстренное сообщение. Экстренное сообщение. Прежде чем что-то предпринимать, вы можете найти вооруженную защиту в лагере. Примите все меры и попытайтесь во что бы то ни стало добраться до туда. Это сообщение будет повторяться. Там вы будете находиться под охраной вооруженных сил Соединенного Королевства. Ну давай же, давай. Вот Рик, тупая Рик, хрень. Рик, так ведь в машине есть радио. Нет, нет, нет, нет. Рик, подожди. Аккумулятор в машине. Он сдох. Пошли. Нет. Вот черт. Чёртова хрень. Да пошел ты, мама. Пошел к черту. Черт. Черт. Черт. Черт. Да отвали ты. Черт отвали о боже уберите его кто-нибудь черт черт нет нет нет нет нет черт я его не бросал рик Неужели мы ничего не сможем сделать? Кенди, отойди. Неужели он все равно уже мертв, Келли? Кенди, что? Да он может всех нас перезаражать. Ты хочешь его бросить? Мы должны двигаться дальше. Кенди. Пошли. Дерман. Черт, помогите. Кенди. спокойно, Мы не заражены. Мы не заражены. Кто вы? Откуда вы пришли? Там лагерь. Какой лагерь? Что за лагерь? Тот самый. Он далеко? Там есть люди. Есть выжившие. Нет. Да, вы можете пойти туда. Это там, где дым? Там. Но там ничего нет. Может, там кто-то есть? Никого. О, боже. Возьми. Кто-нибудь умеет с этим обращаться? Я могу. А она хорошая. С ней достаточно легко обращаться. Но стреляет не очень далеко. Но для защиты нашей шестерых хватит. К тому же они не такие быстрые. И, Кэнди... Я понял. Только не пристрели кого-нибудь, хорошо? Ты в порядке, Бил. Вообще-то не очень. И лучше держать ее заряженной. Да. Они скоро будут здесь Действительно Так что надо двигать отсюда Хорошо Об этом я только что и подумал, Билл Это они Давай, вставай, сваливай Бежим ты можешь идти. Кэнди, пошли. Это глупая сотея. Бежим. Сейчас же. Давайте, бежим быстрее. Бросьте меня, хватит. Послушай меня, я вам в тягость. Бил, побудь здесь, а мы придем за тобой. Иди. Иди. «О, детка!» Ты не вернешься за вашим другом. По-моему, ты собирался вернуться за стариком. Она на ходу выглядит неплохо. Как все это произошло? Мы были в клубе. Я только успела захлопнуть за собой дверь. Отовсюду раздавались крики. Я пыталась помочь. Я знаю, что произошло в городе. Все как тени. Я пыталась найти хоть кого-нибудь. Кого-нибудь. Кто бы был. А почему все сидят? Разве мы не должны вернуться? Хорошо бы. Точнее, хорошо было бы. «Единственное, что я знаю, все, кого я любила, скорее всего, мертвы. Кроме тебя. Мои лучшие друзья. Все, кто любил меня. Ты любила меня так, чтобы умереть. И все, кого я сейчас здесь вижу, говорили, что все будет хорошо. Кто следующий? Я вижу, ты не собираешься мне это объяснять. Келли, пожалуйста. А остались Кенди, только такие, как ты». Приветик, дамы и господа. Не ждали, но заходи. «Сэм, где тебя носило?» «Да где только не был!» «Но я смотрю, тут команда не в полном составе. Кто-то не выжил. Я хотел вернуться за Била. Ты прямо герой. Надо было быстрее возвращаться». «Он что, умер?» «Я слышал его крики. Ему не повезло». «Мы не хотели его бросать. Но все-таки вы бросили его». Давайте вы тут сами разберетесь, так лучше будет. Ну и где твой толстячок? Есть что-нибудь? Ничего. А вдруг они придут сюда? Они нас достанут. Только не в доме, Келли. Келли, ты не говори мне, что собрался делать еще что-то. Ну вот, началось. Видимо, больше сюда никто не придет. Где-то здесь детский лагерь. Можно двинуть туда. Есть несколько убежищ. Об этом говорили по радио. Нет, туда не пройти. Туда не пройти. Успокойся. Нет больше этого лагеря. Никто не выжил. Они повсюду. И в лагере. Там нет детей. Успокойся. Пойдем отсюда. Нет, тебе лучше успокоиться. Пойдем. Все хорошо. Все хорошо. Ты в порядке? Значит, в порядке. А ты? Все-таки можно попробовать дойти до лагеря. А если что, вернуться? Ты действительно хочешь отправиться в это место? Мы не сможем выжить, имея всего один ствол. Прекрати, это не вариант. Ты в порядке? Я... Замечательно. У тебя вообще когда-нибудь были друзья? Нет. А у тебя есть семья, Сэм? Да. С ними случилось что-то плохое? А тебе стало что? Из каких пор ты здесь главное? У тебя что, член больше, чем у него оказался? По крайней мере, я стволом нигде не размахиваю. Все нормально. Дай мне ее по-хорошему. Последний раз, когда ты держал в руках ствол, ты целился мне в голову. Надо было тебя пристрелить. Каждый из нас и так получил свое. Что? Мне нужна пушка. Дай я ее проверю. С ней все в порядке. Мне нужно. У меня есть причина давать ее тебе? Да. Ну, так было бы правильно. А потом я верну. Мы же на одной стороне. Прекрати! Прекрати, Сэм! Может выгнать его наружу? Да нет. Все-таки он один из нас. Человек. Хотя ты права. Нет причин держать его здесь. Понимаешь? Да. Он слишком опасен. И еще кругом. Все кругом опасно. И чем это все закончится, я понимаю. Мы должны держаться вместе. Беречь друг друга. Кэнди, мы не можем этого сделать. Билл! Келли, назад. Убирайся. Вернись. Надо закрыть дверь. Кто-нибудь. Кто-нибудь, закройте дверь. Уйди. Дай мне. Дай мне. Уйди. Отдай. Прекрати. Кенди, отдай. Давай, дорогуша. Не трогай. Да прекрати уже. Сэм. Да закрой ты уже эту дверь. Быстрей. Быстрей. Быстрей. Келли. Нет. Кенди. Кенди. Прощайся. Пожалуйста, кенди. Кенди, уходим. Кенди. Кенди. Кенди. Среда восемь 8.15 утра. Она мертва или как? Мне жаль. Почему? Я открыла дверь. Это не твоя вина. Может, они ее не съели? Это важно. Пойдем прямо сейчас. Я не могу. Не можешь что. Прости. Кенди. Нам правда надо идти. Среда, 15 часов 30 минут. это ты Это еще не конец. Смотрите дальше. Вот она. Смерть. Слушай. А вон смотри, какие буфера. Есть на что посмотреть. И одни бабы вокруг. Так умирать круто. Попробую ее снять. Ну а что я теряю? Она крутая. И сиськи тоже ничего. Аминь. Смерть — это только начало. Последнее время мне не везло. Может в конце жизни что-то изменится?